Второзаконие, глава 4, стих 16. Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину. Воспрянь, Россия, мать родная, воспрянь для славы ты Творца! О, сколько раз ты обещала? Что будешь Господу верна, но, как неверная жена, лицо ты кидолом склоняла. Какие боги у тебя? Резные, крашены, литые, или в сердце храме, но живые? Отец и Сын, и Дух Святой: в тебе устроят храм Святой, Тебе желают во чтоб чтоб свыше. Господу родиться. Не можешь славить небеса, Коль не от Духа рождена. Какое чудное единство! Отец и Сын, и Дух Святой, Душа, рожденная тобой. Коль на земле от Духа не родишься, То небесам ты не годишься. Рожден от Духа, Дух и есть. Коль плоть немножечко но есть, сумей страсти угасить, Чтоб мог ты Господу служить. Служение свет, а лень есть тьма, Она для мира лишь годна. Так будем, братья, не лениться, А Богу ревностно трудиться. Слава Богу! Аминь.